Всем привет! В этом видео мы поговорим об индикаторе ⁇ Камулятив Дельта ⁇ а также рассмотрим, какие настройки мы можем к нему применить. ⁇ Камулятивная Дельта ⁇ это суммарная Дельта за определенный период времени. В отличие от обычной Дельты, она отображает динамику изменения рыночных покупок и продаж за выбранный вами период времени. Данный индикатор полезен для исследования динамики открытия рыночных ордеров на разных таймфреймах, что может помочь выявить преобладание активных покупателей или продавцов в текущий момент. Итак, переходим в меню индикаторы. Выбираем Cumulative Delta и нажимаем на кнопку Добавить. Видим, что наш индикатор появился в нижней части графика. По умолчанию он отображается в виде гистограммы. Давайте теперь подробнее рассмотрим, какие настройки мы можем к нему применить. В индикаторе в Delta представлено три раздела настроек. Легенда, Прочие и Цвета. Давайте рассмотрим их по порядку. Первый раздел – Легенда. В нем представлена одна настройка – это включение либо отключение отображения информации о названии индикатора. Следующий раздел «Прочее» содержит данный раздел три настройки. Режим отображения – это визуализация отображения аккумулятивной дельты на графике. Для отображения доступно три режима: это в виде японских свечей с тенями, в виде баров которые более наглядно отображают общую динамику, и в виде линии. Перейдем к следующей настройке. Режим сессионной дельты. Это режим, при котором кумулятивная дельта будет считаться отдельно за каждую сессию. Если убрать здесь галочку, то кумулятивная дельта будет считаться с самого начала графика. И последняя настройка. Ширина линии. Это настройка ширины линии кумулятивной дельты. Данная настройка будет актуальна только в случае, если выбран линейный режим. И последний раздел «Цвета». содержится в нем две настройки. «Покупки» — это настройка цветового отображения покупок, а «Продажи» — это настройка цветового отображения продаж. На этом все.